Здравствуйте, уважаемые слушатели нашей лекции. Меня зовут Варвара Валентиновна Новикова. Я директор Международного Восточноевропейского университета. Наша команда, наши эксперты, мы рады вас приветствовать здесь, сегодня на встрече с Ангелиной Давыдовой. Я хочу сказать, что сегодняшняя лекция – это первая лекция нашего курса, которая называется «Проектирование в зеленом строительстве, архитектура, дизайн и инженерные решения». Безусловно, этот курс создан по большому запросу проектировщиков, архитекторов, инженеров-строителей, которые уже сегодня определяют ту среду, в которой будут жить наши будущие поколения. И те инструменты, которые давно освоены в Европе и активно применяются в создании зданий и сооружений, сегодня еще мало применимы в российской действительности. Именно этой актуальностью вызвано наше желание и стремление сделать курс, который позволит подготовить архитекторов, проектировщиков, которые будут создавать ту среду, в которой нам и нашим будущим поколениям будет жить Это экологично и комфортно. Уважаемые участники, я прошу вас всем выключить микрофоны. У нас будут микрофоны открыты для наших спикеров сегодня. И потом мы дадим вам слово, и вы сможете задать вопросы. А Наше мероприятие сегодня будут вести Ангелина Давыдова. Ангелина является экспертом по климатической политике и зеленой экономике. Она наблюдатель ООН по изменению климата с 2008 года, а также преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, университета ИТМО, архитектурной школы «Марш» и экологический журналист и редактор журнала «Экология и правда». Также в нашей команде экспертов Екатерина Лабинская. Она дизайнер среды, эксперт в циклическом дизайне, это предприниматель выпускница международных курсов и стажировок «Circular Economy in Construction Amsterdam» и других, а также управляющий партнер в компании «ГРАС». С нами сегодня присутствует Дмитрий Засыпкин, зеленый инженер-проектировщик, эксперт в оценке углеродного селеда объектов строительства и управляющий партнер компании «ГРАЗ». Как будет построено наше сегодняшнее мероприятие? Сейчас я передам слово Ангелине Давыдовой, и она раскроет тему экологической ситуации на планете и зеленого строительства. Дальше подключаются наши эксперты и расскажут более подробно о курсе, на который мы всех вас приглашаем. И в конце нашей лекции мы сможем обсудить некие организационные вопросы. И сейчас я с удовольствием передаю слово Ангелине Давыдовой. Спасибо. Спасибо большое, Варвара. Друзья, доброе утро, добрый день. Очень радостно видеть здесь столько знакомых имен и какое-то количество незнакомых имен. Я надеюсь, что наш с вами сегодняшний разговор получится для вас интересным, познавательным и полезным. Действительно, мы выстроили нашу с вами работу следующим образом. Я сделаю краткую лекцию, после чего смогу ответить на вопросы или послушать ваше мнение. Мы сможем поговорить обо всех тех темах, о которых я буду рассказывать. После чего Екатерина и Дмитрий более подробно расскажут о курсе. Вот, наверное, так мы и будем работать. Сейчас я буду тогда делиться презентацией. Угу. Эм, сразу большая просьба э, у всех, у кого нет, э, нет сейчас выступления, э, держать микрофоны выключенными. Э, если возникают какие-то вопросы, пишите их, пожалуйста, в... Пишите, пожалуйста, в чат. И мы с вами непосредственно переходим к угу. а, лекции. Итак, э, организаторы попросили меня рассказать о чем сделать такую очень вводную лекцию для нашего курса. То есть дать общую картину экологической ситуации на планете, рассказать о том, почему у нас вообще существуют экологические проблемы, какие есть способы решения и как со всеми этими темами связаны вопросы устойчивого развития, вопросы устойчивого городского развития, управления территориями, а также объединенность строительства. То есть все те темы, которые более подробно будут представлены на курсе, о чем как раз сегодня после моей лекции нам и расскажет Екатерина и Дмитрий. Так, двигаемся дальше. Если мы в целом говорим сейчас об экологической ситуации на планете, о всем том разнообразии проблем, которые существуют, действительно можно выделить несколько ключевых пунктов. Во-первых, у нас с вами экологические проблемы делятся на несколько уровней. У нас есть локальные экологические проблемы, у нас есть глобальные экологические проблемы. Когда мы говорим о глобальных экологических проблемах, в целом сейчас выделяются две основные, а именно глобальное изменение климата, а также вопросы сокращения биоразнообразия и разрушения экосистем. Это, как правило, в одну проблему объединяется иногда в качестве отдельной глобальной проблемы выделяется также мировое загрязнение пластиком. Как бы такие три проблемы глобального уровня. Прочие экологические проблемы, как правило, носят локальный характер. Это действительно могут быть и загрязнение воздуха, загрязнение водных ресурсов, которые могут носить гиперлокальный характер, региональный или межрегиональный характер. Это может быть проблемы вырубки лесов в каких-то местах, истощение почв, засоление почв. Очень много действительно сейчас вопросов со состоянием почвы, их плодородия возникает на планете, исчезновение каких-то конкретных видов в ареалах их обитания. Опять-таки, локальные проблемы с образованием отходов, отсутствием переработки отходов, проблемы с пластиковым загрязнением, опять-таки, местного характера. В общем-то, локальное измерение экологических проблем у нас также есть, и оно существует. Глобальные и локальные проблемы находятся в целом в очень глубоком взаимодействии друг с другом, во многом усугубляя друг друга. Мы понимаем, как конкретно, например, глобальное изменение климата в ситуации, когда у нас на какой-то урбанизированной территории уже присутствует загрязнение воздуха, вот глобальное климатическое изменение делает ситуацию хуже. Или наоборот, да, история, когда у нас, скажем, происходит где-то вырубки лесов, что снижает поглощающую способность экосистем к поглощению. co 2 опять-таки, усугубляет глобальную климатическую проблему. Подобных взаимосвязей очень много. Я чуть позже вам покажу схему, на которой они как раз завязаны, но пока остановимся на этом уровне. Так, у нас очень многие проблемы, конечно, возникают из-за того, что многие ресурсы данной нам планеты, данной нам Вселенной, мы расходуем, мы используем, не сказать, чтобы очень рационально. Да, то есть во многом мы продолжаем думать в рамках линейной модели, в отличие от циклической модели. Циклическая модель как раз будет очень подробно представлена в рамках курса, мы поговорим о том, что такое циклическая экономика, как она работает. Uh, ну, то есть, если вот uh, осветить этот вопрос совсем пока, так сказать, схематично, то смотрите, у нас большая часть ресурсов на планете является самостоятельно возобновляемыми, самостоятельно очищающимися, да? То есть, рано или поздно uh, какой-то уровень загрязнения планета переваривает: загрязнение воздуха, загрязнение воды, загрязнение еще каких-то ресурсов, uh, леса вновь вырастают, популяция рыб и каких-то других видов восстанавливается. То есть все это со временем происходит. То есть зависит действительно от скорости использования ресурсов, от скорости создания загрязнения. И в какой-то момент мы действительно можем с вами достичь э, такого уровня, когда… Э, э, да, презентация переключается, я пока просто на этом слайде нахожусь. Когда экосистемы уже не справляются с уровнем загрязнения, климатическая система планеты не справляется с нагрузкой и совсем тем дополнительным воздействием нашей с вами мировой экономики, когда мы переходим эти пределы. И вот это, конечно, очень опасная ситуация, которая возникает и возникает на самых разных уровнях. Раз в несколько лет выходит доклад, который называется «Живая планета». Его готовит Всемирный фонд дикой природы. И в этом докладе пытаются подсчитать ученые, о ресурсы какого числа планет мы используем на протяжении года. То есть планета-то у нас так или иначе замкнутая, и опять-таки количество ресурсов в ней ограничено, их способность к восстановлению также ограничена, и способность экосистем планеты к поглощению загрязнений или перевариванию всех тех дополнительных выбросов парниковых газов, все это также ограничено. А мы с вами, получается, живем в ситуации, когда мы используем ресурсы 1,7 планет. То есть мы думаем, что у нас не одна планета Земля, а вот по текущей ситуации 1,7 планет. Вопрос, опять-таки, ключевой. Как мы можем снижать уровень образующегося загрязнения на самом разном уровне? Как мы можем более эффективно использовать ресурсы? Как мы можем переходить от линейной модели к циклической? Какие экономические системы, какие финансовые системы, какие поведенческие системы и управленческие нам могут в этом помочь? В общем-то, это вот такой как раз один из ключевых вопросов. А В чем же дальнейшие причины образования вот как раз вот этих экологических проблем и почему мы, как человечество, делаем то, что мы делаем, почему мы вообще дошли до жизни такой? Действительно очень а, непросто понять и непросто представить, что мы, как люди, живущие на планете, создали такую экономическую систему, которая во многом разрушает базу нашей жизни. Можно подумать, ну как же, человек – это думающее существо, как бы высокоразвитое существо, почему же люди пришли к такому варианту развития? На эти вопросы отвечает в частности такое экономическое направление, которое называется поведенческая экономика или отчасти там, экологическая экономика, экономика окружающей среды, также занимаются этим вопросом. И тут, конечно, вот ключевые ошибки, они перечислены здесь. Во-первых, существует такое понятие, как общественные блага, да, то есть чистый воздух, чистая вода, хорошее качество почвы. Леса во многом являются общественными благами, то, что все из нас используют так или иначе, да, то есть те услуги, которые они нам предоставляют, говоря экономической терминологией, но с другой стороны очень часто возникает вопрос неясно, не вопрос неясности неясности того, кто будет ими управлять, кто будет о них заботиться, кто ответственен за те или иные, то или иное загрязнение, которое, соответственно, возникает и которое... Надо вот всем этим экосистемам каким-то образом переваривать. То есть, опять-таки, получается, что общественными благами пользуются все. Всем приятно, чтобы воздух был чистый, чтобы климатическая система планеты не сходила с ума, чтобы почвы были плодородными. Но, опять-таки, вопрос, как обеспечить нужное управление, как обеспечить нужен контроль и как обеспечить самую эффективную экономическую систему, которая бы позволяла и все-таки миру развиваться, и благосостояние людей повышать, но с другой стороны, опять-таки, не слишком разрушать нашу с вами систему климатическую. И в этом пункте очень важен еще один термин, еще одно понятие, которое называется экстерналии или внешние эффекты. Это понятие, которое было придумано британским, Экономистом еще в 19 веке Артур Пегу. Суть его заключалась в чем? Экстерналии – это любые внешние эффекты, которые, возможно, вы пока не учитываете. Он, как правило, рассказывал это на таком очень забавном примере с кроличьей фермой. Представьте, у вас есть кроличья ферма, кролики там очень хорошо размножаются, вы регулярно ездите на рынок и продаете ваших кроликов, а тем временем ваши кролики иногда убегают к соседу и подъедают у соседа капусту. Ваши кролики и ваших кроличе хозяйства имеют негативные экстреналии, негативные внешние эффекты для вашего соседа. Соответственно, любое загрязняющее производство, которое что-то выбрасывает в воздух, наносит ущерб, опять-таки, здоровью людей, живущих вокруг, это вот те же самые негативные экстреналии. Экстреналии могут быть и положительными, но... В нашем случае, как правило, для целей экологического управления мы рассматриваем экстерналии как раз отрицательные скорее. И вопрос опять-таки, как их вписать в экономическую систему, как э, внедрить принцип «загрязнитель платит», э, как вообще все это посчитать и учесть в экономической системе, также в системе городов. А, так, друзья, тут кто-то начал рисовать на слайдах, можно ли попросить организаторов а, тогда, может быть, убрать этих участников из нашего мероприятия? Спасибо. Ну, соответственно, еще один пункт, еще одна причина экологических проблем – это, безусловно, ошибки в управлении, а, краткосрочное видение, а, какие-то коррупционные предпочтения а, в управлении, с чем мы, к сожалению, также довольно-таки часто сталкиваемся. Так, двигаемся дальше. Соответственно, мы передвигаемся к схеме, которая мне лично очень нравится. Эта схема, которая была разработана экологическими экономистами в Беркли, она не, не представлена в широком доступе, это на самом деле снимок из книжки, и поэтому она выглядит, может быть, немножко странно. Но это схема, которая пытается завязать все экологические проблемы с экономической системой и социальными проблемами. И мы действительно можем на этой схеме понять, как, например, вопросы цен на продовольствие влияют на мировые рынки, влияют на политические системы, влияют на э, какое-то социальное развитие. Как это связано с индустриальной моделью сельского хозяйства, с использованием ресурсов, с использованием тех или иных видов источников энергии. В общем-то, вся эта схема пытается завязать текущую социально-экономическую модель развития с как раз теми проблемами, которые у нас возникают. И, соответственно, мы видим, что ключевое противоречие, которое здесь присутствует, оно в чем проявляется? В том, что мы с вами живем на так или иначе ограниченной планете, но хотим неограниченного роста, в том числе в условиях роста населения, до сих пор продолжающегося, но уже замедлившегося и в том числе в условиях когда э, нам хочется все больше экономического роста все больше роста ввп а те или иные ресурсы опять-таки у нас либо ограничены либо их восстанавливающаяся способность э, является не бесконечной. Очень, как мне кажется, важная цитата из современного нам, живущего буквально в наше время французского философа Бруно Латура, который как раз на философском уровне пытается многие проблемы экологии и климата осознавать. Вот книга, которая вышла несколько лет назад издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге. Она называется «Где приземлиться?». И вот, как мне кажется, в этой цитате, которую вы сейчас можете прочитать на экране, крайне важно какая мысль. И эта мысль важна нам также уже в применении, в том числе, к вопросам городов, к вопросам городского развития к вопросам зеленого строительства. Смотрите, на протяжении многих веков мы полагали, что планета – это нечто жесткое мир вокруг нас – это нечто малоизменяющееся, это нечто малопредсказуемое. Поэтому мы могли планировать, поэтому мы могли строить города на века, поэтому мы могли строить дома на века. Вот сейчас ситуация меняется. Мы входим в ситуацию, которая многими учеными уже называется антропоценом, да, то есть это новая геологическая эпоха, которая приходит на смену Голоцена. Это эпоха, в которой именно человек и его экономическая деятельность оказывает наибольшее воздействие на все на планете, в том числе меняет планету, на что планета реагирует тем или иным способом. То есть ничто не является уже постоянным, очень многие процессы на планете, которые сейчас изучаются учеными, тем не менее являются во многом предсказуемыми. и именно вот эта вот как бы странная реакция планеты на мировое развитие заставляет нас думать, действовать и планировать совсем по-другому, совсем по-другому, чем мы это делали раньше. И, конечно, в применении городской повестки это э, очень важные факторы, и это действительно такие ключевые моменты, о которых мы в том числе с вами будем говорить. Итак, какие же у нас э, существуют решения для всех тех проблем, которые я озвучила вот, буквально несколько минут назад? Еще в начале 70-х годов появилось такое понятие, которое называется «устойчивое развитие», и вот такая очень традиционная схема представляет из себя пересечение трех кругов, как вы здесь видите на слайде, да, то есть круг экономический, круг социальный круг экологический, а эта модель продолжает совершенствоваться, продолжает дальше разрабатываться, продолжает дальше углубляться. Ну, то есть в целом идея какова? Давайте выстроим такую экономическую модель, которая бы и большему социальному благополучию способствовала, но также и не разрушала окружающую среду, а наоборот, например, восстанавливала экосистемы, которые существуют вокруг нас. Эта модель претерпела несколько, много развития, много различных дальнейших каких-то трансформаций. Вот буквально несколько лет назад появилось такое понятие, как экономическая модель бублика или экономическая модель пончика, как бы дом над economy по-английски называется. Она вот здесь как раз представлена на этом слайде. Вот тут как бы русский вариант справа, английский вариант слева. Идея пончика заключается в чем? У нас вот как бы все, что внутри пончика, да, такое красно-белое. Красное. Это как раз наши с вами потребности, наши с вами потребности в еде, в транспортных услугах, например, в городах, в энергии, еще в много чем. А С внешней стороны на пончик как раз давят ограничения, те самые планетарные границы, о да, которых сейчас очень много говорят ученые, то есть, например, способности воздуха самоочищаться и принимать какое-то количество загрязнения, способности водных ресурсов переваривать, опять-таки, то загрязнение, которое мы выделяем в те или иные водные ресурсы, способность климатической системы планеты переварить все эти дополнительные парниковые газы, которые мы выбрасываем. И вот идея в том, что сам пончик, то есть само по себе тело пончик или тело бублика – это и есть та самая экономическая модель, в которой мы должны постараться жить. То есть, с одной стороны, смотреть с тем, чтобы этот пончик не разорвало от наших с вами потребностей, а с другой стороны, понимать, как его сжало жалоба от всех тех ограничений, которые могут быть преодолены. Вот Долгое время эта модель пончика осталась исключительно теоретической, обсуждалась учеными на соответствующих конференциях. Но вот буквально в 2020 году, например, город Амстердам в качестве приоритетов своего развития как раз выбрал эту самую модель пончика. потому что она немножко смешно звучит по-русски, но, в общем-то, даже во многих таких базовых документах дальнейшего развития города, вот как раз вот эта вот донат экономии, модель пончика или модель бублика, она учитывается. И многие приоритеты городского развития как раз теперь воспринимаются вот именно под таким углом. Но как бы, вопросы устойчивого развития, как я уже сказала, с начала 70-х годов обсуждаются уже, и многие из вас наверняка знают, что еще Римский клуб занимался этой тематикой. Ну и в 2015 году на уровне ООН у нас были приняты как раз вот 17 целей устойчивого развития. Вы видите сейчас их представленными на экране. И э, то есть, тут идея в чем. До 2015 года, если вообще говорить о каких-то приоритетах международного развития, у нас была повестка в основном социальная. То есть как решить вот проблемы, которые связаны с голодом, с ликвидацией нищеты, с отсутствием доступа к социальным услугам, к медицинским услугам. Но стало понятно, что исключительно вот социальными приоритетами сейчас в мире ограничиваться нельзя. И действительно надо создать какую-то такую более комплексную, многофакторную систему, которая бы учитывала в том числе и экологические вопросы, и правовые вопросы, и вопросы того, как мы производим товары и потребляем их. В общем, соответственно, у нас с вами появилась вот такая вот модель. 17 целей устойчивого развития и опять-таки новая призма, новая система отчетности, новая система планирования, которая позволяет нам как-то, во-первых, запланировать какое-то какое развитие, а с другой стороны посмотреть, насколько у нас хорошо так или иначе развиваются э, те или иные направления. И, соответственно, вот что у нас происходит в этой области, вот в презентации, которую организаторы вам потом пришлют, вы увидите, я даю ссылки на отчеты об устойчивом развитии, вот как раз, которые, в частности, вышли уже в России, доклады ЦУР. Вот буквально в 2020 году вышел первый такой доклад официальный от Российской Федерации. Uh, вот будет на него ссылка, можно будет с ним ознакомиться и посмотреть по как раз uh, целям устойчивого развития. И вышел альтернативный доклад, который представили и подготовили представители гражданского общества, которые такую немножечко может быть альтернативную картину дают. Там не только представители гражданского общества, там и очень много исследователей из Высшей школы экономики, Ранхикс и в общем-то очень многих других институций. Uh, Опять-таки, если возвращаться на минутку ко всем 17 целям и думать, а какие же из них применимы вот к нам, к нашим повестки, к повестке, городов, повестки повестке градостроительства, градопланирования, архитектуры и строительства. Но, конечно, первый ответ, возможно, кажется, ЦУР-11, да, это устойчивые города и населенные пункты. Но в целом, как мы увидим также в дальнейшем, к нам применимы все 17 целей устойчивого развития, и поэтому крайне важно их всех учитывать, в том числе в вопросах зеленого городского развития и зеленых технологий, и зеленого строительства. И вот здесь, опять-таки, что крайне важно, очень многие города своей э, повестке, своих приоритетах, своих вопросах социально-экономического планирования и развития уже начали как раз ориентироваться вот на эту методику. А, в России первый город, который готовит собственный отчет под СУР, это Москва. Они делают это совместно с ООНовской программой ООН Хабитат. Но очень многие другие города также в общем интересуются этой повесткой, пытаются ее заниматься, пытаются как-то а, в нее тоже вовлекаться. Соответственно, если переходить непосредственно уже к более предметной, более конкретно к вопросам городов и пытаться понять, а как же вот наша с вами городская тематика пересекается с тематикой климатической, то тут можно выделить три основные пункта. То есть, с одной стороны, смотрите, у нас продолжается урбанизация в мире, продолжается урбанизация в России. Города как и урбанизированные территории, как такие места крайне плотного проживания людей, где очень много людей что-то производит, что-то создает, но, с другой стороны, что-то и потребляет, являются, с одной стороны, главными виновниками. Да, в именно урбанизированные территории создают порядка 70% от тех основных выбросов прониковых газов и ответственны где-то за 60% мирового потребления энергии, например. С другой стороны, города, опять-таки, как крайне-таки плотные модели заселения, сами являются и жертвами, в том числе экологических многих проблем и в том числе глобального изменения климата. Вот здесь на слайде перечислены некоторые последствия климатических изменений, от которых города и жители городов страдают уже сейчас. И, в общем-то, они, конечно, дальше будут только усугубляться. Довольно много докладов на эту тему, и как раз ссылки на ряд этих докладов, опять-таки, также будут вам доступны. Соответственно, первый пункт важный, города должны снижать выбросы парниковых газов Второй пункт важный, города должны адаптироваться к климатическим изменениям То есть вопрос адаптации И третий пункт очень важный, это вопрос того, что также иногда называется устойчивость Иногда называется резилиентность, иногда называется жизнестойкость Что же это такое? Это как раз вот укрепление тех самых возможностей инфраструктуры, любой инфраструктуры и так называемой коричневой инфраструктуры, то есть как бы традиционной городской инфраструктуры, да, там система водопроводная, система энергоснабжения. Какие-то еще сети транспортные, которые в городе присутствуют, качество жилищно-коммунальных услуг, качество жилья, а с другой стороны, конечно, и инфраструктуру социальные, да, то есть там взаимосвязи между людьми, связи торговые, которые существуют в городах, потоки ресурсов, потоки продовольствия, все, что в городах так или иначе связывает людей друг с другом. Вот это все в идеале должно быть жизнестойко или резилиентно. Да, такое немножко сложное слово. Что же это означает? Вообще самое по себе понятие резильентности к нам также пришло из теории сложных систем. Оно означает способность системы после какого-то негативного внешнего воздействия перестроиться и восстановиться перестроить себя и каким-то образом справиться вот с этим негативным внешним воздействием и восстановить свои способности к дальнейшему функционированию. Опять-таки, это применимо и к коричневой инфраструктуре, и это применимо и к зеленой городской инфраструктуре, о которой мы также будем довольно много говорить в рамках курса. Это применимо, например, и к социальным отношениям, каким-то еще потокам в городе, которые у нас существуют. Вот такой один... Интересный пример. Опять-таки, вот мы много говорим здесь про то, что а, города как раз МК2 жертвы климатических изменений. Вот буквально уже несколько лет в Индонезии а, идут разговоры о том, что надо, необходимо переносить столицу а, на несколько тысяч километров для того, чтобы а, снизить угрозы. В очень большом количестве жителей. Андоназия, как мы понимаем, очень большая страна, где 200 миллионов человек там проживает, на большом количестве островов, как мы видим на этой карте. И почему стоит вопрос переноса столицы? Потому что очень много климатических угроз, повышение уровня моря, учащение каких-то негативных погодных явлений, которые приходят со стороны океана. И, в общем-то, да, необходимо переносить столицу. Это вот та самая новая реальность, в условиях которой мы с вами живем. Казалось бы, странно, да, и все не постоянно. Города должны стать гибкими, города должны стать адаптивными. Возможно, города какие-то действительно придется переносить. По ссылке, которую вы найдете под этим слайдом, можно будет почитать подробный материал как раз о кейсе Индонезии и о необходимости переноса столицы. В общем-то, это интересный кейс, который действительно возвращает нас во многом к цитате Бруно Латура, которую я показывала в начале нашей презентации. Но, опять-таки, одно дело, где у нас Индонезия, где у нас Россия, наверное, надо заземлиться и приземлиться сейчас на уровне нашей страны. Для нашей страны действительно существует целый ряд серьезных климатических угроз. То есть, мне кажется, та ситуация, когда еще несколько лет назад говорилось о том, что Россия – это страна, которая выиграет, тут изменение климата. В общем, сейчас эта повестка, конечно, уже заметно затихла. Сейчас в основном речь идет о как раз... Климатических угрозах, которые возникают, регулярно выходят соответствующие доклады, которые готовит Росгидромет с целой группой других научно-исследовательских институтов, которые анализируют уже происходящие климатические изменения сейчас на территории нашей страны по различным регионам, которые пытаются понять, что же будет дальше, куда будет развиваться вся ситуация, которые также пытаются понять, а как к нам ко всему этому можно адаптироваться. В общем-то, вот те самые... «Оценочные доклады о последствиях изменения климата на территории Российской Федерации» Выходят регулярно, их можно почитать, их можно посмотреть. И раз в несколько лет выходят такие совсем большие климатические доклады, которые, например, на отдельные отрасли экономики смотрят, в том числе на городское хозяйство. Вот покажу вам буквально несколько картинок, какие-то из них из этих докладов, какие-то из них из других источников. Вот термические аномалии, спутниковые данные по термическими аномалиями понимаются и, вот, например, какие-то температурные аномалии, которые возникают в те или иные годы, вот в частности, здесь за последние 20 лет, а с другой стороны и термические аномалии, которые, например, связаны с лесными пожарами, которые, опять-таки, как мы знаем, все больше учащаются, становятся все более интенсивными, покрывают все большую территорию нашей страны и длятся все дольше. Ну, В общем-то, до конца ноября действительно в новостях можно было прочитать, что где-то на юге Сибири еще где-то что-то горело или тлело. Вот, конечно, очень грустная история. Вот еще одна, конечно, большая тема связана с многолетней мерзлотой, которая уже не называется вечной. Для нашей страны это, конечно, такая ну, особая большая тема. Мы здесь видим территорию покрытия многолетней мерзлоты, у которой, конечно, разная степень промерзания, разная степень оттаивания в разные периоды времени, но, безусловно, как бы вечная мерзлота – это ее тание, вернее, уже не вечная мерзлота, ее тание. Это, конечно, вопрос и непосредственного воздействия на... Инфраструктуру городскую, а с другой стороны, это, конечно, и проблема вселенского масштаба, да, потому что во многом э, как раз таяние мерзлоты, как и лесные пожары, демонстрируют нам так называемый эффект положительной обратной связи. То есть, чем у нас больше концентрация парниковых газов в атмосфере, тем у нас, э, соответственно, теплее или суше в какие-то периоды времени погодные, погодный паттерн в определенных регионах, тем у нас протаивает мерзлота больше, или, соответственно, большие территории оказываются уже не замерзшими, тем больше у нас выделяется и СО2, и метан, из стающий мерзлоты, и, соответственно, тем больше у нас усугубляются климатические изменения. Да? То есть такой как бы круг, которые непонятно, как остановить. Ну, такая же история, в общем-то, у нас с вами с лесными пожарами. Это действительно очень серьезная проблема планетарного масштаба. Но опять-таки, да, вот два уровня измерения: и планетарный масштаб, и, с другой стороны, масштаб конкретных городов, который на этой мерзлоте был построен. Какие-то технологии, безусловно, еще в советское время были использованы, в том числе строительство на сваях. Но, вот, опять-таки, как, как адаптироваться к этим новым условиям, что можно делать? Наверное, опять-таки, многие из вас читали несколько недель назад, советник президента по климату Руслан Эдлигерии в своем заявлении не исключил, что, возможно, мы будем переселять людей из каких-то из этих регионов, когда там жизнь в условиях протаивания, серьезного протаивания мерзлоты станет совсем невозможной. И, опять-таки, инфраструктура, которую построили несколько десятков лет назад, станет уже, в общем-то, малоприменимой. Еще один Крайне интересный ресурс, как мне кажется, делают коллеги из географического факультета МГУ. Павел Константинов и его коллеги, они пытаются заниматься так называемой городской климатологией и смотреть на разные аспекты влияния климата и изменения климата на российские города в том числе. Вот казалось бы, сейчас мы зимой с вами разговариваем, да, жара, наверное, не то, что приходит первое в голову, когда мы думаем о... России, российских городах, но прошлое лето действительно для очень многих городов оказалось крайне жарким, и как раз вот этот вот сайт и вот этот ресурс, на него также будет дана ссылка, но ну, в общем-то, у него просто как бы хит 2021.ru, это такой тестовый сайт, он пытается анализировать локальные последствия, вот как раз жары для многих российских городов, а также с помощью модель предсказывать ситуацию, предсказывать дальнейшее развитие. Uh, что и где у нас будет. В общем, мне кажется, для нас, для людей, которые так или иначе занимаются городской тематикой, очень полезный ресурс. Как, как же мы, люди с вами, занимающиеся планированием городов, строительством городов и их развитием, можем все это учесть? И как же мы с вами <как> можем поменять наш образ жизни? Образ нашего мышления, образ нашей с вами работы на стратегическом уровне, на тактическом уровне, на уровне практических и каких-то вот таких ежедневных действий. Вот собрала тут несколько идей, которые на этом и на следующих слайдах будут представлены. Действительно, ключевым аспектом становится вот так называемое системное видение. Да, я показывала вам уже очень много схем, где все связано со всем. Я показывала вам целых 17 целей устойчивого развития. И действительно получается, что сейчас невозможно думать только уже исключительно, например, о транспортном секторе в городе и планировать и отчитываться исключительно километрами построенных дорог. Точно так же, как нельзя думать исключительно о квадратных метрах построенного жилья. Надо смотреть дальше, надо смотреть больше, надо учитывать возможные потенциальные долгоидущие эффекты, надо усиливать <как> межсекторное сотрудничество, межведомственную работу, потому что, к сожалению, у нас очень часто до сих пор, даже на уровне городских администраций, очень многие комитеты, департаменты, министерства мало взаимодействуют друг с другом как раз по вопросам этого комплексного развития, как раз по вопросам вот этого устойчивого развития. И опять-таки, Любые вопросы, в том числе зеленого развития, экологически устойчивого развития, это, не, например, не только зеленое насаждение. Вот. Всегда приходится это говорить. Сейчас, конечно, многие города многие регионы в России, они вот увлеклись этой тематикой, но идут исключительно по пути. зеленая, значит, буквально в смысле зеленая, То есть, как бы там деревья, газоны, еще что-то. Просто давайте посадим больше деревьев. Все, выполнили, отчитались. К сожалению, нет. К сожалению, действительно, это целый комплекс факторов, о которых я говорила в самом начале. Еще, конечно, очень важный пункт, то, что все места уникальны. Полезно и хорошо знакомиться с международным опытом. Полезно понимать, где что еще делается, где получилось, где не получилось. Но всегда надо учитывать местную специфику. Она уникальна. Она уникальна для каждого, для каждой страны, для каждого города, для каждого района. Поэтому да, важно посмотреть, где делается что, и потом все-таки на непосредственно на своем локальном уровне все-таки попытаться разрабатывать какие-то местные решения. Очень важен действительно пункт гибкости, адаптативности решений. Про то, что все меняется, я вам. Как говорю, уже довольно много в рамках этой лекции. И в частности, даже соответствующую цитату Бруно Латура привела. Но вот вопрос того, как планировать и как создавать что-то в городах, в условиях постоянно меняется окружающей среды, постоянно меняется новых, новых рисков, которые появляются, новых угроз. Вот как бы большая задача для нас с вами, людей, которые думают о городах, людей, которые планируют города и создают их. Здесь еще целый ряд таких очень важных пунктов, которые я как раз готовилась к этой лекции, выделила здесь и пыталась собрать. Много мы с вами будем говорить в рамках курса о круговороте ресурсов, о вопросах циклической экономики, как действительно перестать думать линейно, то есть экономика, которая берет какие-то ресурсы, быстро их использует, очень много всего выбрасывает, создает много отходов как нам вот залинковать ресурсы так, чтобы отходы одной стадии производства или потребления становились ресурсами для другой, какие экономические модели для этого существуют, и финансовые модели, как мы можем перераспределять что-то, и как мы можем выстраивать действительно какой-то баланс вот этого устойчивого потребления ресурсов. Очень важный пункт, об этом я чуть раньше также говорила, отслеживание и прогнозирование любых действий. Вот мы какое-то инфраструктурное решение по городу принимаем, а теперь важно думать, какое влияние это окажет на местные городские экосистемы на, например, там, популяции каких-то видов растений или животных, почему нам важно понимать, как там, строительство того или иного объекта, инфраструктуры, повлияет на транспортные потоки, повлияет на окружающую среду, повлияет на загрязнение воздуха, то есть отслеживать вот эти долгосрочные последствия. Сколько у нас отходов будет произведено, что мы с ними сделаем, станет ли это действительно отходами или можно это где-то использовать как ресурсы. Очень много и очень важный, конечно, вопрос. Это вопрос так природы в городе или природного, или там, человеческого в городе. Про это сейчас очень много действительно идет и дискуссий, и обсуждений, и очень много новой информации появляется, которую, опять-таки, мы с коллегами из курса пытаемся анализировать, мы с коллегами из курса пытаемся как-то учитывать во всем том, что мы делаем, во всем том, что мы планируем. Действительно, как действительно, бы, если так совсем кратко сомаризировать то сейчас получается такая ситуация, что природа в городе или природная в городе у нас может быть представлена в разных формах. С одной стороны, у нас на территории города могут быть городские ОПТ то есть особо охраняемые природные территории, где все-таки экономическая и хозяйственная деятельность ведется по минимуму, но в идеале совсем не ведется. Предполагается, что вот эти вот ОПТ, они будут выполнять свои природные функции без какого-то серьезного вторжения человека. И это, конечно, для нас очень важно. А с другой стороны, у нас есть более такие как бы очеловеченные островки природы в городе, там городские парки, еще что-то, который человек уже изменил, очень сильно изменил и пытается выстроить вот эту вот как бы зеленую инфраструктуру, исходя из потребностей людей. И тут мы как раз скорее уже можем говорить об системных услугах, например, да, о тех услугах, о тех качествах, которые мы мы хотим вот от этой очень управляемой природы. Так, ну что, друзья, мы с вами остановились как раз вот здесь и говорили о, о роли природного в городе и о важности разделения природного, в котором участие человека и вовлечение человека минимально а с другой стороны о важности выделения и управления тем природным, в который человек уже вмешался, который человек, соответственно, уже управляет и, соответственно, хочет получить какие-то конкретные качества или какие-то конкретные экосистемные услуги. Вот. Но если говорить еще о прочих важных вопросах, в частности о тех дискуссиях, которые сейчас ведутся в применении к устойчивому городскому развитию, конечно, нельзя избежать вопроса плотности застройки. Это уже долго идущая дискуссия на протяжении многих лет. Действительно, что более экологически дружественно, что более устойчиво, более плотная застройка, где можно выстроить, соответственно, более эффективную систему управления ресурсами, о чем мы с вами говорили в самом начале, или какая-то более распределенная застройка, которая, конечно, во многом для конкретные жители может являться более приятным вариантом, но, тем не менее, несет существенный рост потребления ресурсами, потому что для каждого отдельного домохозяйства тогда необходима буквально подводка инфраструктуры и также, соответственно, доставка ресурсов и какие-то более распределенные системы управления отходами. В общем-то, буквально на последнем московском органистическом форуме, на котором нашла дискуссия по этому вопросу, мне кажется, что вот сейчас... Основной подход и основное решение видится в так называемой золотой середине. То есть действительно малоэтажная застройка, то есть это не индивидуальная, а малоэтажная застройка кажется, что видится наиболее ресурсоэффективной и наиболее как бы, экологически дружественной. Посмотрим, куда дискуссия будет развиваться дальше. Мне кажется, еще один очень важный фактор, который также существенно важно принимать во внимание и учитывать, это, конечно, баланс факторов управления территорией. Мы здесь видим, что большую роль играют и вопросы стратегического планирования, и вопросы как бы, конкретных реализаций каких-то решений, которые мы запланировали, и вопросы технологий, действительно, какие там зеленые технологии мы используем, какие технологии для... Поддержание, например, циклической экономики. Но нам кроме технологического и кроме управленческого уровня, конечно, очень важны такие более мягкие факторы. предповеденческие реакции, ценности, ожидания людей. То есть те люди, которые будут жить на этой территории, в этом городе, в этом районе какое поведение мы от них ожидаем, как мы можем повлиять на те или иные модели поведения, например, с точки зрения образования меньшего количества отходов или с точки зрения выбора общественного транспорта, а не частного транспорта. А какие у этих людей ценности, опять как мы, как люди, которые создают территории, создают здания, какие ценности мы можем принести, в том числе и через те объекты, которые мы строим, какие ожидания есть у этих людей и ответствуем ли мы, реагировали ли мы на эти ожидания. Вот, ну, про новые риски, про гибкость и жизнестойкость я уже говорила чуть больше ранее, несколько ранее. Еще одна очень, опять-таки, важная тема, которая в рамках курса будет позже раскрываться, это, конечно, запрос на новую локальность. Сейчас мы видим очень большой тренд в мире, когда, с одной стороны, и производство возвращается в города, да, ну, речь идет о цифровом производстве, и возникает потребность там, в городском садоводстве каких-то непосредственно вот как бы на уровне одного района, одного жилого комплекса методов минимизации отходов, переработки отходов. То есть вот как бы, все эти гиперлокальные решения, когда мы не просто в какую-то окружающую среду выбрасываем свои отходы и откуда-то получаем, например, наши там, ресурсы, еду, еще что-то, а именно запрос на большую локализацию. Опять-таки для нас с вами, для тех, кто работает на самом разном уровне и на уровне городов, и на уровне районов, и на уровне отдельных там, жилых и офисных комплексов, это, конечно, важная тема. Подумать и посмотреть, а что мы на этом уровне уже можем сделать: и в области управления ресурсами, и в области управления отходами, и в области возобновляемой энергетики в общем, самые-самые как бы, большие разные вопросы. Так, уже буквально заканчивая нашу сегодняшнюю лекцию. Действительно, вот как бы, что дальше? Вот тут целый ряд таких ключевых терминов на этом слайде представлен, и ключевых таких. Таких направлений развития. По циклическую экономику мы говорили уже много. Регенеративная экономика – это экономика, которая позволяет сохранять и восстанавливать многие природные экосистемы, в том числе городские экосистемы. Вопросы городского биоразнообразия, конечно, продолжают играть очень большую роль. Вот я об этом также чуть раньше уже говорила. Вопрос устойчивого потребления, цифровое производство также а, упоминала. Действительно, новые подходы мы видим к управлению системой продовольствия в городах, когда возникают вопросы и на городское садоводство, и на а, какие-то локальные а, а, паттерны и модели создания, а, соответственно, еды непосредственно здесь и сейчас. А, перераспределение еды, да, то есть как бы Фудшеринг, минимизация продовольственных потерь. Вот все это, конечно, вопросы ключевые. Это то, что, например, вам для многих городов. В том числе европейских городов написано в их модели циклического развития, в их модели циклической экономики. А медленная мода, как бы не только еда, но и действительно одежда. Сектор производства одежды очень крупный сектор по созданию и промышленного загрязнения, загрязнения водных ресурсов, почвенных ресурсов. В общем, сектор, в котором очень много выбросов парниковых газов производится. Опять-таки сейчас возникает запрос на устойчивую моду, экологически дружественные и ткани и одежду, которую можно носить дольше, как-то перешивать, как-то ее переизобретать, с тем, чтобы все-таки снизить нагрузку на окружающую среду. Опять-таки, можно подумать, как это к вопросам городского развития, городского планирования относится, но вспоминаем пункт про ценности, про ожидания, и действительно думаем, какие модели, например, шеринговой экономики, экономики взаимного пользования мы можем создавать и планировать, в том числе путем городского планирования, путем вот того, что мы называем зеленым строительством, зеленым в широком смысле. Понимание. Возобновляемая энергетика – отдельная большая тема. Мы тоже, насколько я понимаю, в курсе ее затронем. Действительно, какие варианты локальных решений в области возобновляемой энергетики существуют для городов в мире, для городов России. Как встроить уже имеющиеся энергетические системы, городские, вот какие-то решения, те или иные в области возобновляемой энергетики, э, обсудим, поговорим. Ну и, соответственно, прочие зеленые, э, прочие зеленые технологии. Ну и совсем последний пункт: э, вот так как наш курс называется курс о зеленом строительстве, э, еще раз, наверное, вот как бы проговорить ключевые темы, Ключевые принципы, которые будут обсуждаться в том числе в рамках курса. Да? Это комплексное системное видение. Вспоминаем и модель устойчивого развития, и 17 СУР, и модель Бублика, о которой я сегодня чуть раньше рассказывала. Учет последствий экстерналий, да, думать не исключительно в рамках своего сектора, не только километров, километры построенного дорожного полотна и квадратные метры жилых комплексов, учитывать последствия. Какие материалы мы используем, какой их жизненный цикл, какие ресурсы мы их используем, какой их экологический след, углеродный след, подсчитывать, вычитывать, сравнивать поведенческие реакции, о которых я также говорила, да, то есть все вот эти вот мягкие реакции. Какое поведение мы ожидаем от людей, которые будут использовать наши здания, наши районы? Что они будут делать? Как мы можем помочь им сделать более экологически дружественные? Выборы, более экологически дружественные решения, в том числе методами городского планирования, в том числе методами как раз каких-то там урбанистических или архитектурных решений. Да, гибкость, адаптативность дизайна, мы не знаем всех рисков, которые поступят в ближайшее время. Мы не знаем, какие новые пандемии к нам придут, какие новые экологические проблемы появятся. Очень часто, к сожалению, какие-то решения, даже проблем, которые мы придумываем сейчас, в будущем могут создавать новые проблемы. Да, вот много шуток о том, как инженеры любят придумывать а, такие решения, чтобы следующем поколении инженеров было чем заняться. И, в общем-то, мы видим подобную историю и на примере да, автомобилей, да, есть такая, в общем, шутка, история о том, что на первом конгрессе урбанистов в Нью-Йорке в начале 20 века обсуждали, что же делать со всем этим конским навозом на улицах городов. Очень быстро появился, соответственно, двигатель внутреннего сгорания, автомобили, заменили лошадей, навоза не стало, но уже во второй половине 20 века мы столкнулись со многими новыми проблемами, в том числе из-за массовой автомобилизации городов и применение к нашей теме, это, конечно, прежде всего, загрязнение воздуха, да, который из целого комплекса факторов, связанных с автомобилем, происходит Такая же история с пластиком. Да? Пластик тоже изобрели не со зла. Пластик это удобно, это гигиенично, это очень снизило, например, уровень заболевания, в том числе детские заболевания. Но вот как бы проблема пластикового загрязнения в самом начале говорил говорил, что это одна из глобальных проблем, тут можно вспомнить и Мусорный остров в Тихом океане, в общем-то, и какие-то просто свалки, которые вы вокруг многих российских городов видите, в общем, это все также есть, также присутствует. Вот как бы я со своей стороны вот какие-то такие ключевые принципы здесь записала. Я думаю, что коллеги Екатерина, Дмитрий э, определенно что-то добавят и как-то расширят их, в том числе в рамках представления своего курса. Ну и, соответственно, э, хочу вас поблагодарить и за ваше внимание, за ваш интерес э, перед тем, как передать... Слово э, э, Екатерине и э, Дмитрию я хотела, э, ну так как ожидала, что к этому времени останется больше у нас участников, э, я хотела задать вам вопрос, это как бы вид города из э, космоса, э, с тем, чтобы в том числе показать, как человечество преобразует планету, да, вот все эти идеи антропоцена, о котором мы говорили в самом начале. Хотела спросить вас, какой это город? Вас немного, но, может быть, кто-то догадается, какой вы думаете это город. Могу сказать, что это российский город. Ой, Коллеги. А, возможно, это где-то в Сибири? Нет. Это ниж, Нижний Новгород. Правильно, вы отгадались. Да, это действительно Нижний Новгород. А, молодец, поздравляю. Привет. Как раз, да, две реки. А, а, а вот это уже, так как у нас тут много участников и организаторов из Ижевска, вот это я решила также включить вид из Ижевска, тут уже не надо догадываться, в общем-то вид из космоса Ижевска, съемка Роскосмоса. Mm -hmm. Все, друзья, спасибо большое, тогда я э, делаю паузу и передаю слово Екатерине и Дмитрию. Екатерина, пожалуйста. Да, коллеги, добрый день. Ангелина, спасибо огромное за твой масштабный обзор ситуации, в которой мы попали. А, о курсе. А, небольшая предыстория. Началось все этим летом, когда мы с Дмитрием для себя поняли, что наша работа в области зеленого строительства, она начинает тормозить, и тормозит она не из-за того, что что-то происходит изнаружи, да, снаружи, а то нет запроса рынка, заказчик не понимает, для чего ему зеленое здание, у него нет для этого денег. И люди как-то к этому еще не близки, к этому пониманию. Оказалось, что... Проблема в том, что индустрия не готова, строительная индустрия, проектировщики, строители не готовы к профессиональным действиям в этой области. И взвесив свои возможности и возможности экспертов, которые уже достаточно много в России, мы решили создать этот первый русскоязычный курс ГИД о зеленом строительстве для профессионалов строительной индустрии. Курс состоит из пяти модулей, которые выстроены в общей логике зеленого строительства. Логика, она нестандартная, она не соответствует нашему традиционному пониманию шагов, по которым мы обычно проектируем. Начинается все с того, что мы должны понять, собственно, чем мы рискуем, проектируя очередной строительный объект, оценить риски и, оце... и узнать, понять, как э, взаимодействовать э, с инструментами, которые сейчас уже достаточно большое количество в мире, которые позволяет оценить, оценить и понять оптимальное решение. Это первый модуль. В нем будут рассмотрены инструменты, связанные и с расчетом углеродного следа. Это как раз то, что влияет на климатические изменения. Будет в нем рассмотрен инструмент жизненного цикла, каким образом здание представляется сейчас от начала своей жизни, с момента добычи полезных ископаемых и заканчивая его демонтажом и переработкой этих материалов. Также в этом модуле будет рассмотрен вопрос, связанный с биоразнообразием, сохранением экосистем, о которых как раз Ангелина нам уже много говорила. Второй модуль тоже, в общем, достаточно экзотичен для текущей ситуации в проектировании России. Речь пойдет о циклическом дизайне как части циклической экономики. Суть его в том, что мы должны научиться проектировать, максимально похожи на то, как это делает природа. Мы должны использовать те инструменты, которые включают всю материальность строительного производства возобновляемые циклы. Третий модуль посвящен материалам. Это уже ближе к тому, чем мы обычно занимаемся. Но если мы помним, то, как правило, строители и... Скажем, проектировщики, которые работают, в строители, дизайнеры, архитекторы сначала придумывают то, что они хотят построить, и потом подбирают под это материалы. В зеленом строительстве меняются местами эти два шага. Сначала мы должны подобрать оптимальные ресурсы оптимальные материалы, из, которым, из которого это мы можем построить, и потом, вот учитывая этот момент, начинать только свое традиционное проектирование. Вот традиционным, Как будто бы традицион, традиционному шагу собственного проектирования посвящен четвертый модуль, он наиболее расширен, в нем уже вместо трех лекций, которые во всех остальных модулях шесть, лекций И здесь вы узнаете о методах, инструментах зеленого проектирования, и, что очень важно, о зеленой сертификации. Это то, что может верифицировать те решения, которые были применены на конкретном объекте. Последний, пятый модуль, посвящен исключительно вот как раз этой важнейшей проблеме, с которой мы сейчас сталкиваемся, в России в том числе – сохранению и возобновлению биоразнообразия, как в, в урбанистической среде, так и природных территориях. Вот Все эти модули выстроены в логике проектной зеленой деятельности. И сделали это мы, ну, во-первых, для того, чтобы ее понять и применять в дальнейшем. Плюс ко всему, на каждом модуле мы будем шаг за шагом проектировать вместе в небольших командах Зеленый объект. Объект нам предоставлен компанией «Аспект Это компания, которая у которой есть площадка на, на берегу Камы, недалеко от национального парка Нечкинский. Прекрасное место, где мы подумаем, как можно спроектировать зеленый приют для туриста Почему мы взяли такой объект? Потому что важно было взять объект, понятный с точки зрения функционала абсолютно всем участникам и достаточно простой для работы. Нам не столько важно научиться делать объекты ну, во всей своей сложности, сколько научиться вот такому комплексному видению, начиная с оценки рисков, заканчивая биоразнообразием и по ходу, на все остальные моменты тоже обращая внимание. Вот, собственно, логика курса. Действительно, основное его значение для слушателей заключается в том, что нам важно усвоить, усвоить новую логику во всем ее вот этом комплексном междисциплинарном многообразии.